Так, дорогие друзья, в этом видео хочу вас познакомить вот-вот с этим вот приложением, которое поможет вам установить на ваше Android-устройство приложение в расширении APKS. Вот данное приложение что оно, значит, у нас умеет. Ну, поначалу немножко о нем расскажу, прежде чем его использовать. Вот, смотрите, приложение называется SAI, да, вот это вот версия. Split APKS Installer. Последнее обновление, что это установка приложений, состоящих из нескольких АПК. И вот дальше, установщик приложений, состоящий из нескольких АПК, его можно применять для установки приложений, распространяемых как АПК, там, ну и т.д. и т.п. Дальше, здесь есть некая информация, ну, на ссылочку я всякий, на всякий случай оставлю вот сюда. Что значит? Вот смотрите, вот у меня есть вот эта вот приложение, которое помогает отправлять э, файлы в формате текста э, на часики. На мои часики Galaxy Watch 4. И на часах читать. Ну, отличная приложение, э, допустим, для учеников всевозможных, да, чтобы с парогалочки на свои часы кидать и потом их на часиках спокойненько просматривать. Э, вот проблема в том, что данный файл в расширении апкс я его купил извлек да само файл извлек но он в формате апкс и естественно его просто так как обычное приложение апкшное да вот смотрите допустим вот апк приложение всего вы нажали выбрали установщик и он у нас устанавливается с данным файлом такого ну не произойдет вот оно вот это вот расширение видите и все, он только может его от, открыть а, в текстовом ре, а, редакторе. Все, больше никак, абсолютно. И чтобы его установить, как раз-таки нужно вот это вот приложение. Теперь, что мы с вами делаем? Давайте я вам сейчас покажу все это дело. Это мы удаляем. И далее все очень просто. Запускаем приложение ASAI. Здесь установить встроенный файк ликер. Выбираем дальше. Ну, это встроенный файловый менеджер. Да? Идем туда, где у нас лежит папочка наша с нашим файликом. Вот она, пожалуйста. Нажали, выделили и здесь уже внизу выбрать. И далее настроить установку. Парсер столкнулся со следующей ошибкой. Архив не содержит АПК файлов. Вы хотите все равно попробовать установить? Конечно. Просто данный файл, он Купленный и соответственно он в таком расширении для того, чтобы его не смогли извлечь и потом купленную эту, этот файл, он без лицензии, он просто покупаешь его и все, и он у тебя устанавливается. Именно по этой причине он и сделан так. Все, пожалуйста, я запустил его и теперь он у нас прекрасненько работает. Вот такое вот интересное видео, возможно кому-то из вас пригодится. Даже хотя бы для того, чтобы установить вот это вот приложение, ссылочку я дам тоже в описании видео, если у вас есть часы Galaxy Watch 4 или другие на Android, то это вот приложение вам очень даже поможет. Скоро я на него сделаю обзор на канале Galaxy Watch, канал только с компании Samsung.